Всем привет! Вы опять на канале CryptoBonus Hunter. Подписывайтесь на CRM канал. Ссылочка будет в описании под видео. И сегодня мы будем забирать 100 токенов TLC, которые у нас можно было забрать только до 19 февраля. Вот. Заходим на сайт. Ссылочка будет в описании под сайтом. Под видео. Так. Вот что мы тут видим, значит, э -э, старт начинается ICO 19 февраля, так что есть возможность, что после 19 февраля можно будет вывести эти 100 токенов ICO на свой кошелек, эфир или на биржу, э -э, я буду отслеживать, как проходить будет ICO и Буду давать вам рекомендации, как можно вывести будут эти монетки. Так что торопитесь, набирайте. Я тоже зарегистрируюсь вместе с вами. Также дают бонус. За каждого приглашенного друга вам переводят также 100 токенов TLC. Цену я пока не знаю. Какая цена, но ну, в любом случае это бесплатно. Я думаю, стоит забирать. Моя регистрация занимает одну минуту. Так, спускаемся вниз с сайта. Нажимаем Sign Up. Смотрим, что здесь у нас появится. Так. Так, имя. Так, Алексей. Так, сюда вводим любые цифры Просто. Давайте там 8 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9. Без разницы E-mail свой Так Тут так, это окошко так и остается вот ничего не нажать Вводим капчу Так, капча Большими буквами FD 66 Я принимаю условия Соглашения Нажимаем регистрация Наш пароль был отправлен на почту. Так, проверяем почту. Свою почту проверим. Так, посмотрим. Ли... Да, вот пришел. Смотрите. Уважаемый Алексей. Э -э -э -э -э так. Так, нажимаю вот на эту кнопочку. Клик виз. Нажмите на эту ссылку, то для пароля. Так, нажимаем. Пароль, значит. Это как обычно, значит, у нас. Повторяем пароль. Введите код соображения. Ну что-то пароль у меня показался, что слабый. Ну, давайте в Изменим одну буковку на большую. Так. 0.361. Так, сет паспорта вот он. Вводим. И ваш пароль был чинджет. Смотрим сюда. Ноль, ноль, ноль, ноль, ноль, ноль. Так, что-то у меня все по нулям. Что-то все по нулям. Так, наверное, нужно еще нужно подписаться на телеграм канал, чтобы добавили токен. Давайте, и каждый из вас получит по 100 токенов. Вот. Такие вот. Я думаю, что вас не заставит проблем пригласить одного человека. Значит, смотрите, переходите реферальный. вот сюда реферал Эндрю Вот здесь вот у вас реферальная ссылка. Вы ее копируете и скидываете любому другу в Телеграме. Скидываете другу. Допустим, сейчас я скину своему другу. Вот. Скину другу. Напишу, зарегистрируйся. Он сейчас не зарегистрировался, конечно, что он спит. Потому что времени уже час сорок девять. Вот. Все. скинули ссылку и когда ваш друг зарегистрируется по этой ссылке вы получите 100 монеток но вам нужно успеть до 19 числа это осталось у нас времени буквально один час Ой, один день одни сутки так что весь день у вас впереди, регистрируйтесь, скидывайте одному другу и получите 100 токенов. Вот. Пока так. Так что подписывайтесь на канал Хантер в Телеграме, подписывайтесь на канал в Ютубе и всем спасибо. До свидания.